И добро пожаловать на канал Я Олег. Я здесь решила провести интересный эксперимент необычный и добавить пену в слаймы и еще красители. И посмотреть, что будет с этими слаймами и как они себя поведут. Стояли они три дня, так что все хорошо пропиталось. И мы сейчас посмотрим, испортились ли слаймы или нет. Думаю, какой цвет выбрать. Какой вам больше нравится, зеленый или розовый Напишите в комментарии. Я, наверное, начну с зеленого. Как-то он мне больше нравится. Сейчас вместе с вами мы его откроем. Ну, что я могу сказать, интересный достаточно эксперимент с пеной для бритья, но единственное, что краситель немножко красится поэтому очень аккуратно, потому что сразу покрасилась рука, так что наверное, не могу всем посоветовать делать так же. добавлять пену и сверху краситель, конечно, выглядит красиво но получается так, что пена красится слайм сам по себе такой достаточно неплохой, хрустящий, пена его не испортила. Давайте попробуем открыть наш второй слайм розового цвета. Я возьму ложечку. Пенку. Конечно, пена добавляет лизунам такой хруст, хруст прикольный. Так что получились у нас таких вот два слайма, они очень хрустящие, но я бы так больше не стала рисковать добавлять сверху пену для бритья и красителей и оставлять на несколько дней, потому что красители все равно красят руки. А слаймы пену для бритья делают, конечно же, лучше, они становятся хрустящими. Если понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить и общаться. А сегодня всем огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока!